Не когда я был, когда а где-то Maybe this Thank uh you. -huh. Ух, mm -hmm. О, где я Вот. Yeah. Ммм. Mm -hmm. Ну... Oh. You see? Угу, будет здесь. Вау. Wow. Ага. Uh -huh. oh, Да. Okay. Ну... Mm -hmm. И качаем лево вправо. И Все, удивил. You yeah. oh, on and grobbymploaf mm -hmm. he <laughs> yumple aragaba <laughs> mora hey you bosa uh-huh oh new. Yeah. И <смех> you <смех>